Так, вот чистенькая территория дровя... около дровяника. Здесь все протерто, трава выдергана, все прибрано, собрано. А, все, что нужно будет сжечь. Вот бабушка только что унесла пакет с мусором. А здесь тоже все. Плиточка постелена. В общем, красота, чистота. Идем в теплицу, где я оборудовала бабушкин уголочек. А, все разобрала. Вот сюда поместила все ее препараты, скажем так. А вот сюда все для там, организации этих растений, то есть какие-то там проволочки, резиночки, чтобы все подтягивать, а, пакетики. Вот здесь у нас перчаточки, инструментики. Причем перча перчаточки тоже расфасованы. Здесь какие-то кастрюли, а там тортницы и эти штуки для поливания а вот здесь бутылки для того, чтобы разводить всякие жидкости. Дальше идем смотреть огурчики. А это нет, это не огурчики, это у нас арбузы вот. А вот такие огурцы, мамушки, ну, здесь. Пока вроде не собирали еще урожай. Вот здесь муравейник нашли. Очень большой, там еще была горка с этими сорняками вырванными. Вот они там кучу яиц наложили. В общем, такая вот красота. Здесь я потратила весь день, но зато так чисто и опрятно и аккуратно. Вот так картошка выглядит, постепенно цветет, что-то желтеть начали кусты. И капуста. Вон там горошек. Идем. Так, так, так, так, так.